Коллеги, я вас приветствую. Сегодня будем говорить про Nimble Framework. Nimble Framework – это набор шаблонов для э, быстрого создания микросервисов и, в частности, даже микросервисной архитектуры. Что это такое? Есть открытый проект на GitHub, ставишь, запускаешь и у тебя готовый микросервис, который может работать OS 2.0, код First и все такое. Я понял, что я не сделал этого ранее, и теперь, в общем-то, дошли руки. Давайте покажу, как из шаблона сделать рабочее приложение. Что нужно удалить, что нужно создать, где что подправить, где что подменить, чтобы у вас был рабочий проект. И, в общем-то, давайте переключимся в Visual Studio, и я вам покажу, как это делается. Друзья, я хочу сказать, что у меня шаблоны уже установлены, но если они у вас не установлены, то вот ссылочка будет в описании на то, как это установить и в Visual Studio, и в DUTNET CLI, и в общем-то даже в райдер это где-то тут можно вот сделать. Как это для райдера тоже становится, тоже все описано. И в райдере они появляются вот в этом месте, это для создания проектов, шаблоны, очень, на самом деле, мне кажется, удобно. Я буду использовать все-таки... Visual Studio, поэтому давайте переключимся. Я выберу с identity сервером, э, чтобы, собственно говоря, показать максимум, что есть в шаблоне. И для начала нужно соответственно выбрать название. Ну, допустим, My, допустим, Company. Э, точка, ну, пусть будет веб какой-нибудь API. Ну, вот такое вот странное название. Давайте я запущу на создание, э, перемотаем. Итак, у меня создался проект, Visual Studio докачивает э, зависимости, устанавливает всякие э, штуки, которые нужны, чтобы проект заработал. И я сейчас закрою это ненужное окошко. И сейчас расскажу коротенько, что есть в каждом проекте и что нужно, чтобы стартануть. Подождем еще секунду. вот как вы видите visual studio начала устанавливать зависимости количество ошибок стремится к нулю вот они все установлены зависимости готовы давайте я сверну проект и что хочу показать ну для начала у нас есть три проекта WP API, о, в смысле web data entity в entity лежат только сущности для примера здесь лежит лог. в data есть как раз тот самый Entity Framework uh, DB Context, который, в общем-то, нужно будет вам наполнять его. И, помимо этого, есть еще некоторые uh, фишечки да, там, по управлению разрешениями. Это все, в принципе, можно удалить uh, и uh, написать вообще все по-своему, все заново. Uh, давайте я вам покажу, что это уже работает из коробки. То есть здесь есть... Где-то здесь есть Data Initializer и Even initializer, в котором есть пользователь. Это стартанул у нас Castrell. Так, сейчас я домотаю до пользователя. Вот его логин, вот его, вот его пароль. И сейчас стартанет проект. Здесь уже подключен, как видите, серия log. Вот он стартанул проект, вот он в Swagger, и здесь уже можно этому самому пользователю авторизоваться. Логин, пароль я вам показал. А нет, не угадал. Так, так и вот так. Запускаем, ставим скоб, который выдать, и... Неправильно. Наверное, что-то я ошибся. Вот. Все заработало. Видимо, стар какой-то пароль. Давайте его обновим. Clos. И теперь я могу делать запросы, в том числе и на авторизованную, ну, то есть на на API, который требует авторизации. Давайте это закрою. В общем, это работает вот так, вот прямо из коробки, запустили. И надо сказать, что это работает, естественно, с ДБ контекстом, который сейчас работает в режиме In-Memory. У меня он поставлен и установлен. Плагин, который показывает по дабл-клику список э, NUGIT-пакетов, которые подключены референциями к этому проекту. И как видите, здесь вот стоит in memory. Но ну, первым делом я обычно делаю такой вариант: я делаю обновить все Nugit-пакеты. И сейчас будем с вами приводить это все к стартовому. К стартовому статусу который позволит в общем-то начать писать код ну например какой нибудь бизнес логики вы видите что обновлений много я делал апдейт я время от времени обновляю эти шаблоны и обновляете собственно говоря нугит пакеты чтобы у вас была всегда актуальная версия но тем не менее не забывайте это делать это будет вам Я думаю, что это все-таки полезно вот обновились нугит пакеты дальше что дальше можно сейчас она проверит что больше изменений нет и, в общем-то, теперь можно начинать делать то, что я и сказал в самом начале. Ну, во-первых, как я уже сказал, есть... Давайте запустим проект, я просто на конкретном примере покажу. Есть базовая сущность, вернее, не базовая сущность, а демо-сущность, которая называется лог. И вы ее видели. И, в общем-то, она лежит в Entity э, проекте, где вот эта сущность э, описана в классе. Есть э, некоторое количество компонентов... Оу, то есть контроллеров, да, которые э, реализованы по разному принципу. Есть использование медиатор, есть его, есть другая альтернатива использованию, то есть другая сборка используется. Вы можете эти вообще сборки удалить, и вам будет вообще открыто все. То есть э, вот этот лог, это как раз та сущность, которая может тут вот только для чтения. Это как раз к вопросу, какие сборки использовать. Я сейчас вычищу все, чтобы вам если вы захотите использовать ту или иной подход, например, медиатор давайте остановимся на том, что вы хотите использовать медиатор в своей сборке, в смысле в своем проекте, все очень просто если я хочу использовать медиатор, мне тогда нужно вот этот вот да что ты, заразу выпрыгиваешь мне тогда нужно одну сборку удалить, и эта сборка называется вот эта вот контроллер. Я ее просто удаляю отсюда, нажимаю сохранить, и у меня сейчас появятся ошибки, которые, в общем-то, мне скажут, что нужно удалить. Но я вам точно скажу, что вот это, вот это, вот это мне не потребуется, потому что она построена именно по этому принципу. Если вы используете вот этот вот, э, вот эту вот сборку, да, контроллер, то она как раз вот для этого соответственно этого и этого контроллера если вы удалите и ту и другую сборку можно все контроллеры убить и все я остановился на том, что хочу использовать медиатор, то есть вот этот вот vertical э, slice architecture и э, здесь мне нужно удалить э, вот эти контроллеры, здесь мне нужно удалить engine, который также построен на той сборке, которая была удалена и может быть нет в наверное да в общем-то, наверное все сейчас посмотрим по ошибкам вот. А, ну, мне нужно, естественно, как раз удалить э, те зависимости, которые были в той сборке. Все. Сейчас я запускаю, и у меня уже проект настроенный на медиатор. Ну, и в нем есть одна тестовая сущность, которая, в общем-то, сделана для того, чтобы вам было проще понять, как это все работает. Вот у меня стартанул проект. Здесь уже контроллеров меньше, зависимости меньше. И э, вот уже здесь э, есть Read, Write. Давайте переключимся снова опять же в контроллеры и допустим read only здесь используется как раз э, медиатор вот он он и есть какие-то реквесты какие-то респонзы вот я нажал f12 и находятся они вот здесь то есть есть э, какие-то общие там понятия для вот этого самого медиатора они разложены по папкам есть контроллер аккаунт, есть для него вот профайл, да, то есть вот получение профиля и здесь соответственно вот он профайл, где-то тут вот регистр, а вот get profile тоже используется медиатор это сделано для примера ну и в частности вот эти logs lock, uh, read only и Был они тоже для этого сделаны чтобы показать как это использовать например, я хочу uh, сделать пост новый лог у меня где-то здесь вот create view model, да-да-да, uh, вот лог, сущность у меня лог и post-item, ну, просто так называется можете называть как хотите и в общем-то здесь вот уже есть э, как раз этот query если хотите, и вот хендлер и э, на чем он построен, как его использовать опять же, вы можете все это нафиг вообще стереть но у вас уже будет пример того, как это работает то есть вот как поставляются транзакции да, и, э, вот они как откатываются вот они как где-то тут ну, в общем, она, если отката не было, то, значит, это явный комит. Ну, теоретически можете явно прописать это вот таким вот образом. Но здесь еще в in-memory режиме это не будет работать, потому что э, ну, давайте вот так вот сделаем. То есть, если не было ошибок, тогда комит. То есть, вот комит и синк. Ну, странно, конечно, что этого здесь нету. Но тем не менее имейте в виду, да, я это поправлю в будущем. Вот. Это все для демонстрации. И, допустим, я вот сейчас точно знаю, что мне не нужен ни этот, ни этот сервис. И я знаю, как это работает. Я вот это все удаляю. Мне единственное, что нужно контроллер аутентификации. И он у меня делает только логин, только логаут. Это сделано для того, чтобы настроить для Blazor. Э, ну, то есть, э, используется identity сервер и вот эта клиентская часть, где форма отображается. Я, допустим, этот тоже могу все удалить, это мне в принципе не нужно. А вот аккаунт контроллер э, мне нужен, потому что мне нужно э, показывать профиль пользователя и все такое. И раз я удалил э, вот эти вот промежуточные данные, соответственно, давайте удалим лог view ViewModel. Давайте... А, нет, давайте удалим лог view ViewModel. Э, вот. И, соответственно, раз у меня лог удалился, я могу удалить отсюда в сущность, я могу удалить отсюда в Model Configuration. Вот он лог. А, собственно говоря, если вам не нужны permission или какие-то там разрешения, вы тоже это можете удалить. А профиль пользователя и все такое, это пусть остается. Другими словами, можно вообще все удалить, и у вас останется голый каркас, в который можно вносить э, какие-то, собственно, наручные изменения. Раз я удалил вот это вот все, то, соответственно, и read-only вот эти все бехеворы, ой, в смысле, э, request query, так сказать, и... Э, Хендлеры тоже можно, собственно говоря, удалять. Вот, теперь у меня чистый проект, нужно вычистить Namespace. Лок у меня в базе данных уже я его удаляю. Профили я оставляю. И F12, э, здесь у меня тоже лок нужно удалить. Нет, нужно удалить лок целиком. Вот так. Теперь у меня остались здесь только то, что нужно, чтобы заработали разрешения э, для пользователя. Если они вам тоже не нужны, то их, соответственно, тоже нужно удалить. Лог, э, сущность, она используется с ViewModuлями и э, mapping, вот их мо моделей на ViewModule. Их тоже можно удалить. Я их вот, как раз вот это вот сейчас и проделаю. Так, осталась у меня одна ошибка, и она, скорее всего, связана с Namespace. А, нет, это как раз та форма логин, которую я, в общем-то, удалил. И так как я удалю этот Authentification, я его тоже удалю. Вот теперь у меня вообще все абсолютно чисто и красиво. Единственное, что у меня вот здесь в Authentification, скорее всего, описана вот эта вот модель Identity Server. Я его теоретически... Ну, если вы посмотрите видео, как работает Identity Server, то вы поймете, что это привязка именно к Identity Server. То есть на другом шаблоне, где его нет, вам это не потребуется. Я это тоже удалю. Другими словами, вот это вот голый чистый проект, в котором есть некоторые permission, но и их тоже, как вы понимаете, можно удалить, соответственно, нужно удалить из db-контекста, вот это, вот это и, соответственно, сами сущности. Вот сейчас эта вся штука запустится, давайте пока на этом остановимся и э, я покажу, как все-таки подключить реальную базу данных. Вот чтобы ваш проект уже был более-менее рабочий то есть у меня сейчас здесь кроме аккаунта контроллера теоретически быть больше ничего не может зарегистрироваться и посмотреть профиль отлично ну и конечно вы понимаете, что если у меня второй тип шаблона который не использует Identity сервер, то там вообще можно все удалить и голую оставить базу данных давайте предположим, что я так и сделал но будем все равно работать с Identity Итак, для того, чтобы у меня подключилась база данных, мне нужно в настройках однозначно указать, что у меня есть подключение. Это делается э, в зависимости от того, какой контур вы используете, если хотите. Можно удалить эти два... Э, собственно говоря, файла, которые говорят о том, какой подмодуль использовать development или production, если так можно выразиться, или контур публикации. Ну, можно ставить один ISP settings и вот эту вот настройку перенести в него. Я буду использовать это в development, потому что на самом деле не важно. Итак, первое дело, мне нужно указать а, адрес моего SQL сервера. У меня он находится на localhost а, а, и использует порт э, 4433, потому что лежит э, в докере Мне нужно обязательно указать название базы данных, которые я буду использовать. Так, я назвал my company ну пусть будет какой-нибудь mycompany_db, э, вот вот таким вот образом. Именно это именно это название будет использовано для создания базы данных. И также у меня есть э, пользователь, он у меня sa, у вас наверняка будет другой. И где-то у меня есть секретный вот такой вот пароль вот такой вот пароль секретный который в общем-то нужен для подключения к этой базе данных я нажимаю сохранить и это первая часть дальше я настройку подключения сделал теперь мне нужно собственно говоря настроиться и это делается тоже очень просто вот здесь в стартап есть список э, всех подключений и вот тут в базовом есть настройка, которая называется вот, In-Memory Database. Соответственно, мне она теперь не нужна, я буду подключать другую сборку, которая э, по названию, смотрите, ApplicationDBContext и, соответственно, ApplicationDBContext будет искать эту строку подключения. Так как у меня эта сборка не установлена, соответственно, мне нужно установить. Давайте воспользуемся Nuget менеджером, чтобы было более понятно. Итак, у меня здесь есть уже установленная, вот она, InMemory. Мне ее нужно удалить, потому что я ее не буду использовать. Естественно, у меня тут ошибка. И, соответственно, мне нужно установить тот самый MS SQL. Это будет Microsoft. Uh, entity framework, вот она, SQL uh, server. Надо сказать, что есть море провайдеров для entity framework: и MySQL, и Postgres, и SQL Server, и Lite, и в зависимости от того, какой вы сюда установите, вот то вы там и будете использовать. Я установлю, где он, вот он, SQL, говорю: install SQL server, клиент. и okay. И теперь у меня получается вот эта штука, которая говорила ошибка, должна исчезнуть. Да, вот она исчезла. Теперь я настроил э, шаблон, чтобы он подключался к реальной базе данных, которая в MS SQL. И, в общем-то, здесь можно дополнить и конфигурации. Но это уже на ваше усмотрение. Больше мне с NuGet пакетами делать ничего не нужно. Мне нужно сделать в инициализации. Смотрите, вот эта штука говорит о том, что она применяет миграции. И, надо сказать честно, это немножечко устаревший вариант. Здесь уже можно использовать async, то есть ас асинхронный метод. Ой, wait. <laughs> да, чипишу что пою. А, вот, и э, я могу, так как у меня это все м, на свежем фреймворке, я точно знаю, что у меня здесь резолвится этот контекст я поставил восклицательный знак, который говорит, что да, это будет работать. Ну и здесь, собственно говоря, то же самое. Это что касается нюансов. Вот, вот, собственно говоря, что произошло. Я отключил одну, поставил другую сборку, я настроил строку подключения, и теперь это у меня уже, собственно говоря, готово к работе, но еще не все. Для того, чтобы эта штука заработала ну, действительно правильно, мне нужно выбрать db.data uh, и сказать add migration, то есть мне нужно создать миграцию, потому что автоматические миграции... На мой взгляд, они вообще не работают, хотя я знаю некоторых людей, которые говорят, что автоматические миграции прекрасно работают в Infinity Framework Core. Я не согласен, поэтому мне проще сказать, что я хочу точно делать. Я созду пер пер первичную миграцию, initial, запускаю enter. Сейчас у меня создастся миграция в .data проекте. И я увижу, какие будут созданы сущности. И, собственно говоря, вы тоже это увидите. И можно будет их подкорректировать или, в общем-то, ну вот, как вы видите, создалась папка Migrations, вот он, и не шейры, господи, uh, контекст, который она создала, будут созданы таблицы вот это, вот это, в общем, вот эту миграцию теперь можно применить к базе данных, и она, в общем-то, будет создавать как раз ту самую таблицу, то, то есть базу данных с таблицами, для того, чтобы это сделать. Ну, допустим, да, я не хочу, чтобы эта мигня, миграция работала. Вот у меня подсказка Remove Migration. Я говорю Remove Migration. И эта миграция удалится, соответственно. Так, это что? А, ну да, здесь у меня нужно, чтобы была установлена вот эта сборка. Давайте я ее установлю так это у меня миграция да не отработала зараза еще где-то А нет все что-то она сборку выкинула snapshot но неважно э она не смогла удалить миграцию build failed да я удалил раньше чем она применила давайте я э соберу проект поэтому remove migration не сработала. видимо оставила какие-то дополнительные фишки так, где проект собраны Теперь я говорю remove migration. Теоретически она его должна сейчас эту миграцию просто удалить. И, соответственно, да, как вы видите, она удалила и даже э, не оставила папку. Ну и, соответственно, я снова сейчас создам миграцию и initial. И она снова создаст то, что создаст. Напомню, если все сущности удалить, то, собственно говоря, здесь ничего не будет. Вот. И... Э, Теперь что нужно сделать допустим я сейчас эту миграцию удалю ой она сейчас скажет стой стой стой стой вот она сейчас скажет что прервана миграция давайте удалю эту миграцию создам какую-нибудь одну сущность простенькую и покажу как ее оформить чтобы она появилась в базе данных давайте я вот здесь вот у меня есть дата я здесь вот так вот скажу пусть это будет person не ну давайте документ вот такой вот у меня будет объект и он будет от identity наследник identity, напомню, что он лежит э, этот identity в сборке давайте не будем использовать сборку давайте просто можно ее тоже в принципе будет удалить давайте я тоже удалю ну, там просто идентификатор GUID Ну я тогда вручную напишу все, проб, э, GUID вот так вот ID, это будет ключ проб, äh, пусть будет что у нас, документ äh, title ой нет, это будет string. это будет title достаточно, наверное ну и давайте еще какой-нибудь свойство пусть будет string вот таким вот образом я скажу а мне подсвечивается, что она может быть null у меня вот как раз title не может быть null, я поставлю в нет, я поставлю восклицательный знак Теперь она перестала подсвечиваться А вот description у меня может быть null И, собственно говоря, мне теперь нужно создать конфигурацию Это делается вот здесь Model Configuration И примеры этих конфигураций здесь уже есть Есть базовые Если вы унаследуетесь от Identity То можно использовать эту Если не унаследуетесь, то, собственно говоря Давайте я покажу, как это делать без наследования Потому что примеры, допустим, вот от Identity, которые наследованы, они вот здесь где-то вот микросервис это Auditable, да, тут, тут уже примеры есть, кажись. Ну, да ладно, давайте заново создадим, чтобы как-будто чисто все было. Вот у меня есть документ, я в Model Configuration создаю документ э, Model Configuration c -sharp есть и я его наследует i entity type uh, configuration uh, type con model configuration сейчас найду я забыл entity model нет entity type uh, вот он configuration и так как у меня документ вот он документ так да вот он я говорю применить uh, его uh, зависимости то есть собирает сделать вот и теперь собственно говоря у меня есть билдер который я могу наделить те самыми собственно говоря настройками которые мне должны быть итак первое что мне нужно сделать to table нет нет нет не надо to table то есть в какую положить собственно говоря вот эту сущность табличку как она будет называться пусть она называется документ свой документ вот так вот дальше у меня есть э, в билдере э, ключ HSK. ну теоретически фреймворк э, сам найдет э, entity фреймворк сам найдет этот вот ID название но я все-таки добавлю, что это ключ и теперь мне нужно указать свойства property а здесь у меня, как вы понимаете, их три я перечислю их для начала как я обычно это делаю вот так вот чтобы просто их заюзать и здесь у меня есть title и здесь у меня есть это что называется fluent configuration есть еще через атрибуты а, мне атрибуты не нравятся, но тут ваша сугубо личная то есть вот так вот а, required например, или там что там у нас, может быть-то, Господи, индексы сюда на натянуть, если нужно. Ну, я вот делаю это обычно вот таким вот образом. Опять же, повторюсь, я это делаю только для примера, а чтобы вы понимали, что, в общем-то, я не стремлюсь прям настроить полностью базу данных. и так это идентификатор. Я делаю, что он required, хотя теоретически это можно не делать, она будет знать, что ключ обязательный, а вот title я поставил обязательный, я сюда поставлю title у меня еще не только обязательный, но он может быть, допустим has max длину, да, пусть будет 128 почему 128, не знаю, просто привычка и соответственно здесь тоже max-length ну, пусть будет там 2048 опять же не знаю почему и э, собственно говоря title у меня ну теоретически я хочу сделать чтобы у меня builder э, свойства э, title я по нему буду делать запросы буду искать фильтровать поэтому я хочу сделать хэс индекс и как раз написать, что вот этот вот тайтл у меня индекс. Теоретически я могу сказать, что он может быть уникальный. Или, ну, ну понимаете, тут нужно, в общем-то, понимать, что вы хотите сделать. Вот так вот примерно делается конфигурация. И это, в общем-то, все, что нужно было сделать. Потому что сама конфигурация автоматически подключится вот э, здесь. OnModelBinding Ой, нет, сейчас совру, совру, совру, совру Вот, OnModelCreation Она находит все конфигурации Ну, это такой более сложный вариант И это идет и издавно Так сказать, сейчас уже можно Это вот так вот все закомментировать И использовать уже тот Extension, если хотите Который может это сделать Автоматически Type of. Так, у нас что там Ну, допустим стартап она найдет ой ну конечно не стримка, стартап да что такое старт ну да тут же у нас стартапа нету господи тут у нас есть кто у нас тут есть application db контекст ну в общем то кстати да это как раз один из вариантов, почему э, э, это в другом проекте, и мы не можем сослаться на входящий файл, то есть программа не находятся в другой сборке. Ну, теоретически вы можете это перенести Builder, и в один проект, ну, тогда в общем-то, тут уже на ваше усмотрение как это использовать. И это можно на самом деле еще вот так вот сделать, application db application.db.context ну, просто тут нужно написать assembly, потому что нам нужно assembly а, в некоторых вариантах это это создает некоторые нюансы использования когда ну, я думаю что это сработает поэтому а, в этом конкретном варианте я оставлю все таки вот такую штуку которая уже оправдала себя на других проектах это через рефлексию разбирается все а, и находятся сборки которые лежат в папке model configuration и применяется их конфигурации Другими словами, сейчас у меня, давайте откроем пока в фоне э, DataGrip, чтобы она открывалась. И я сейчас сделаю снова, э, так, у меня мигрейшенов нету, давайте сделаем AddMigrationInitial. Initial, initial это название первой миграции, можно назвать как угодно. Сейчас у меня уже сущность есть, я хочу показать, какую она миграцию сгенерирует, для того, чтобы эту сущность положить в базу данных, которую я уже подключил. Итак, мне ну, интересно, упс, нет, Ctrl-F, допустим, документ, не-не-не, Ctrl-F, документ, я прошу прощения, я очень быстро пытаюсь это сделать, чтобы, вот, смотрите, создать тейбл, который называется документ, соответственно айдишник такой-то это гуид, это такой-то споры ходят, гуид или int, тут все сугубо личное, мне нравится гуид, хотя точно знаю, что он ждет больше памяти, но в концепции микросервисной архитектуры так, ладно, как? поехали дальше uh, title, description, вот он тейбл, primary key, как вы видите айдишник, uh, в общем-то вот у нас создалась сущность, теперь если ну вернее не если, а когда я напишу апдейт Database. и нажму enter напоминаю что у меня проект выбран дата в противном случае вам нужно будет выбрать его либо указать где у вас находится дабы контекст вам система скажет там нет бы контекст и все такое в общем то вот у меня отра ой, отработал успешно э, метод э, и теперь где-то у нас тут есть Uh, как он это гриб? сейчас откроем вот она база данных создалась она пустая давайте включим all схемы хотя зачем нам all давайте поставим только одну дефолтную я на ну, вот она вот так вот и здесь как вы видите нет еще пока не видите сейчас читается читается секундочку вот она прочиталась нет не прочиталась Ну первый раз да это безусловно достаточно время занимает чтобы нужно вот собрать данные по схеме вот ну и как видите эти документы эти объекты уже были вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот вот этот, вот этот как раз entity framework core identity создает автохисторе это часть сборки если интересно могу рассказать а вот тот самый документ и вот собственно говоря, ID, title description и тех размеров и с теми ключами то как собственно говоря и предполагалось у нас есть обновление да, круто. А. Так, закрыть. В общем-то, наверное, вот это вот все, что я хотел показать. То есть я показал, как из шаблона сделать реально работающее приложение. Надо понимать, что если возьмете другой шаблон, в котором нет identity. Но там тоже есть две сборки. И, собственно говоря, одна использует медиатор, другая, этот медиатор не использует, там другой подход и можете все вычистить, у вас будет чистый, абсолютно готовый к работе проект, в котором можно создать сущности, сделать конфигурации, создать миграцию, нажать, нажать Update Database, и готово. В общем-то, я думаю, что это видео должно быть полезным. В любом случае, я благодарю вас за внимание, всего доброго, и пишите правильный код.